Еще одно кокосовое масло из моей коллекции, натуральное, уже вот заканчивается оно у меня. Это пищевое масло, его можно употреблять в пищу вместе с чаем, очень полезно либо в воде немножечко разводить и пить. Можно добавлять вегетарианские конфеты, я добавляю иногда в блинчики. Приятный запах кокоса, а также я его использую для тела, для волос, это не возбраняется, оно подходит для различных целей, оно у меня достаточно давно, очень маленький расход и экономичное масло получается.